Сегодня 7 мая. Вчера вот купил луковицу по акции. Купился на что? Ну, хотел как бы взять давно, но мне не нравится в магазине э, э, лилии, потому что они одного цвета. Или красного там, или белого, или желтого. И еще не нравится цена. Была цена 120. Смотрю акция. Красные эти самые. Э, брал семена огурцов. Красные этикетки. Цена два раза скинутая и оставалось всего в коробочке вот эта белая лилия, красивая конечно на эти петки оставалось две штуки, вот продавец в перчатках, ну показала какие они были в земля там я не знаю что это такое вот, типа что-то рыхлое, мох какой-то вот были, вот но ну, она покопалась, а две было. Вот я, я верну давай вот эту вот, которая покрупнее. Она в перчатках взяла пакетик, туда вот положила, ну и мне пакетики. Ну я пришел как человек, как человек пришел домой. Вот сегодня стал смотреть, ага, вон она какая акция. Вот цена была 120, а сейчас 56. То есть, я так понимаю, они на цветы в два раза цену накидывают я не знаю, можно ли такое допустить. Что-то дороговато вообще-то сто процентов крутить. А, а дальше а она никакая. Я пос, пос, посмотрел, ну почему я там не посмотрел? Ну, вроде бы как не культурно там чистыми руками лезть в землю. Ну, и с моей стороны, и со стороны продавца, и со стороны торговли. Но нужно было это сделать. Вот я пришел, а она никакая. Она очень мягкая, я не знаю, будет ли жизни... И вот этот вот стебель, он вялый какой-то, оторванный, не оторванный. Я так понимаю, что это брак они продавали. Просто по той цене, которую брали, по той и суют прохожим, ну покупателям. Вот эти корни, они не нужны. Я сейчас их, нет, отрывать не буду, почему я ножницами аккуратно отрежу. И хочу заманить, э, замочить для реанимации все-таки в воде, ну хотя бы на полчаса. А, даже сейчас я сделаю мне сюда, сделал марганцовочку. Пусть оно там немножко по, побе, побудет хотя бы с полчаса. <laughs> я не знаю, не знаю. Ну, выкинул деньги, да и все. Вот вам и акция. Это совсем не снижение цены, а желание вернуть деньги хотя бы в таком виде. Ну, а что а терять? Ну, так и, понимаете, или выкинуть это. Вообще-то, вот такие вот нужно выкидывать. Это брак натуральный. Но они подсовывают покупателям акции у них, видите. Пфу, погонь. Вот, будьте внимательны при покупке. Лучше потрогайте, не бойтесь там руки запачкать. Потрогайте, она вообще мягкая, как резиновая. Так не должно быть, она должна быть упругая, как чеснок. Берете чеснок, да, он же жесткий. Вот и это, это я не знаю, че. Ну, в принципе, корешки-то не пропавшие. Ой, ну посмотрю я, если она толку не будет и не будет расти, но ну, буду корешками тогда разводить, но корешками, извиняюсь, через, из такой, я думаю, хотя бы через три года было цветение. Ну, они розовые, они не черные, не гнилые, ну, сколько они будут приходить в себя оживать и оживут ли? Вообще лилия и что-то залили, блин. Вот лучше всего брать с интернет-магазина. Там приходят цветные ну, упаковки с инструкцией. Ты уже видишь, что это залили, как она выглядит. Так взял, я уже не помню, как она выглядит. Нет, ну я помню, что она белая размеры, по-моему, метр десять. Агротехника какая? Вроде бы азиатская. Хрен его знает. Вот взял на свою голову. Ну, ничего страшного. Я не переживаю просто ставлю к сведению, что вот такое может быть. Вот такая баночка очень удобна. Это тут были, была и края с кабачков. То есть, ну, не в кастрюлю же замачивать, я не знаю. Вот такой растворчик. Сейчас она у меня побует. Продезинфицируется, и в том числе между чешуйками. Вода теплая, кипяченая. Вот, ну пусть постоит часик, пропитается хорошо, а потом я скорее всего буду его э, садить в опилки мокрые, землю не хочу, там земля твердая, ну в принципе можно вермикулит садить, но только не в землю, ну нафиг, хотя какой она даже покупной не была, это совершенно мне не надо, вот сейчас она просто хочу, чтобы хорошо пропиталась, она как бы была не пересушенная, но... но но но но, -но. Это нужно как-то ожить, Как-то реанимировать надо, привести к жизни. Все эти корни я обрезал ножницами. Под Ничего там то мне короче. Они все равно уже не жизнеспособны. Буду ждать, чтоб новые отрасли. Вчера с 9 утра до 5 вечера простояла реклама перед домом, перед дорогой продаю редис. Никто ни один не купил. Хотя машины ездят. Сегодня с утра вот такую добавочку сделал. Ну растут быстро, как огурцы можно каждый день собирать. Смотрю кое-что. Ну нормально, там заявленная 4-5 сантиметров вот, длина. Но тут есть. И по весу есть. Я мерил. Ну, короче, она, если больше будет, она будет перерастать, будет стареть и будет стареть, будет вялой и невкусной ее нужно вот так вот, как огурцы дошли и э, срывать и дальше вот те первые, вчерашние постояли уже мягенькие хотя стояли была температура ночью плюс 6 ну уже вяленькие вот это свеженькие очень плохо редис, что и именно этот сорт вы скажете, почему я этот сорт взял а потому что он отличается от китайских. Даже если отрезать ботву и хвостик, он отличается от китайских. Китайские круглые, красные, большие. А это вот, вот специально для этого взял. Но видно, оно не, не подходит. Нужно такие же брать, плотные, чтобы без всяких там внутри. И потом, в отличие от китайских, вот так отрезать. Вот я собираю редис. И смотрю следующее, что вот это притенение. Вот которую я сейчас как бы сделал и тут буду продолжать а не хватает света, слишком большая м -м, потва то есть все силы которые корни питают, ну воду тянут питательные вещества она все в листву уходит но никак не в клубе хоть поливай хоть не поливай хоть залу рассыпай хоть что вот не хватает а что делать что делать когда нет денег чтобы нормально сделать ну, буду продолжать. Полох у меня есть. Вот тут он стоял, его сорвало ветром. Но ну, я синий опять китайских полох тут настелю. Ну, хотя бы жарко не будет. Я что понял? <coughs> Моя ошибка. Я в прошлом году ложил слой... Слой, слой, слой. Иголок. Э съели. Да, она дала притенение. Да, у меня температура даже была на 2 градуса ниже, чем на улице. Понимаете, я это могу доказать, если кто не верит, там, физик диванный. Но ну, это, это так было. Мне тоже этого не надо, я чисто объективно хочу. Оно давало. Я как-то не заметил. Да, была тень, да, входишь прохладнее, чем на улице, или так же. Вот, температура сбила, но я не видел, что тянулось. Вообще-то у меня ничего не росло, и редис не рос. Я уже не помню, чего. По цветы тут стояли в горшках. Надо посмотреть видео. Но я не заметил, что тянутся. Сейчас смотрю, еще ничего не садил, тянутся. Что я хочу? Сейчас редис уберется, и на его место будут садиться или цветы на срезку, или огурец. Еще не решил. Мне и то нравится, и то как-то 50 на 50. Хрен знает. Мне огурцы нравятся. И цветы нравятся. Вот. А что я хочу? Бочку убрать нахрен. А, пусть на улице стоит под дождевой водой Сюда я заколебался таскать Все, не могу шланг с погреба сюда достать Потому что он вмерз в лед И до сих пор, вот сегодня 7 мая Не может, ну, моя глупость, да Не может отмерзнуть Я не могу шланг вытащить Это Попробуй бочку натаскай Хрена себе воды Да, вроде как бы удобно ну но... Таскать это сколько времени уходит Ужас Я, короче, ее подставлю под водосток А вот это пространство вот шифера заполнен, хоть там немножко до да, пол метра квадратных у меня чем-то заполнится полезно. А тут бочка вот он ставит, вот тут вот на углу будет стать. Вот тут буквально хоп-хоп-хоп, я здесь. И тем более там солнце. Вот так вот солнце будет нагревать эту бочку. Ну она не черная, но все равно, скажем, и не белая же, будет нагреваться. Удобный стол был. Но стол я планирую вот здесь сделать. Вот здесь. Ходить не будут мешать тут все равно проход вот а столы вот так можно хоть всю с, э, стену сделать и на них э, или горшки с цветами поставить и здесь вот кстати вот здесь можно что-нибудь делать а там горшки с цветами они так будут затенять дальше вот эту грядку она не такая была эта грядка была также так и так то есть стенки. Шла грядка, одет. Почему я сюда шел? А вот здесь труба шла. Для чего? Думал, и грунт будет подогревать, и воздух. Не получилось. Вот там, где бочка стояла, печка, сюда труба шла, сюда вот она вот так вот шла, и вот здесь вот подымалась. Не получилось. Как говорится, Факир был пьян, и Фокус, и фокус не удался. И там еще момент, что я отступил от северной стороны, вроде бы как тут теплее должно быть. А там ну, кто будет строить, а там черт с ним, потому что даже хорошо, потому что ближе к солнцу, солнце ходит, прогревает, и Бог прогревает вот этой грядки, желательно шифера, чтобы доска гниет, и муравьи и не так нагревается, А шифером, да, шифер держит тепло, и не гниет вот так вот шифер, а потом уже сюда, вот, как бы хорошо. А тут получается я 20 сантиметров теряю, то есть нужно опять вот там вот сделать 40 сантиметров, потом проход 40 сантиметров. И тут вот будет 80 сантиметров. Вот. Сделать как было. И полностью целиком. А, кстати, что целиком? А как я туда буду перепрыгивать? Все равно там проход должен быть. Единственное, что бочку убрать. Нет, ну а, ну да. Там проход посередине, что удобно. И поливать вот эту вот штучку. Надо же как-то через верх буду ходить. В принципе, можно, но это прыгать. И нахрена, можешь культурно сделать все. Вот там вот проход. И все. Вот на сегодня такие планы. И еще, еще буду снимать, потому что это не последние планы мои. Собираюсь все эти огурец. Причем по своему методу. Вчера был в магазине. Вот такой огурец взял малыш. Чем он Я с машиной проедет? Чем обратил он на меня внимание? Тем, что от сходов до плодоношения 30 дней. Сколько стоит пачка? 12 рублей. Сколько в пачке? Ну, примерно 20. Вот я сейчас посчитал. В одной 18 было, в другой 21. Ну не буду все пересматривать. Ну, примерно 20. Вот 20 штук семян. Цена 12 рублей. Сейчас я что делаю? Салфетку это с жарочного шкафа какой-то поддон уже старый лежал ждал своего часа и вот он настал значит выкладываю салфетками разложу семена вот так вот равномерно потом еще салфетками закладываю потом воду кипяченую не горячую кипяченую вот все это дело проливаю равномерно и она стоит где-то час будет стоять в воде для чего для того чтобы пропитались семена не салфетки а семена да, во-первых, ну, во-вторых уже салфетки конечно они должны быть мокры потом все вот это салфаном закрою и будут у меня на солнышке стоять пока не пустят ростки а ростки пустят буду пикировать сразу на грядку и не хочу потому что посадишь, ее не видно то ли растет она, то ли не растет время теряется, а так посадил ну не растет то есть уже выросшие саженцы уже смотрим, все, пошел. Два семидольных листа. Там третий вылазит уже. Нормально. Вот 20 дней, ну, 25, и на грядку. В таком состоянии можно ходить. И я буду его садить гребневым способом. Никто так не садил. Буду плотно садить где-то примерно друг от друга с, э, на гребне. Вот так вот. Э, на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. И на. Э, пускать один сюда другой сюда короче ну там сниму еще так на пальцах рассказывать непонятно чем я занимаюсь ну попутно все семена забрал больше не было я бы еще взял всего 11 пачек было ну я так на пробу взял но они как бы дорогие зайдут не зайдут эти вот были вот такие вот синенькие понятно да синенькие уже обработаны их ничего не надо А это беленькие Поэтому я сюда морганцовочкой налил. А тут они уже обработанные и покрытые питательными веществами. Тут ничего не надо. Вот когда белые, нужно марганцовку, да, я согласен с этим. А это что у меня? А, ну, это арбуз. Ну, тоже. Вот вот они вот так вот. Мой метод стоят салфетки. Я вчера смотрел э, газеты садовода, что ли, называется. Э, рекомендовали э, семена для проращивания, замачивать, заворачивать тряпочку. За черти что. Ну, вроде бы, уважаемая газета, все, согласен, там все научно, все, подход. Но зачем в тряпочку? Меня салфетку, чуть просмотришь, там, за ночь, он может сантиметра два туда корень вынести в салфетку. Ну, тут салфетку разорвал, да и все, мне все с салфеткой посадил. Но когда в тряпку заворачивать, они же корешки хрупкие, начинаешь вытягивать, обязательно обломаются. Зачем тряпку? Я не понял юмора. Делайте так хотя бы. Ну, нормальный метод, мне нравится, допустим. Время 11.20. Как видите, редис я занес. Указатель тоже занес. Я был не прав. Я, я всегда объективный, Всегда взяли редис. Было там две, два пакетика на... Сколько там? Было... На 170 рублей взяли, короче. Вот. Одно у меня... Не утешает то, что знакомые Они уже у меня как бы были Что-то брали, не помню А тоже что-то в прошлом году Спрашивали огурцы, но огурцов меня нету. Иди забрали Короче, сезон открыт Можно сказать, хочу из дома торговать Но не хочу мне на рынке это сидеть Это, это труба, это полдня Я лучше буду полдня этих копать В огороде, огород Ну не огород, а землю В огороде копать землю чем там сиди с этими бабками тупыми. Просто сидишь там тупо. А тут работа стоит, трава растет. Такая небольшая заметка. 11.30. Температура в теплице уже плюс 30. Понимаете? Ничего это боковое проветривание не дает. Вот. Для сравнения. Сейчас вот это в этом магазинчике моем, да, маленьким я заходил. Всего плюс 19. Плюс 19. А на улице плюс 24. Но ничего это боковое проветривание не дает. Вот к тем, кто не смотрел мои ролики, я не вверху открывал в, прежнем, в прошлое лето, а внизу открывал на метр, а вверху тоже на метр. По идее, что? Горячий воздух поднимается, уходит туда, а на смену ему приходит с северной стороны холодный. И что? ничего. Ничего, абсолютно. Ветер есть, да, будет температура такая же, как на улице. Ветра нет, он стоит тут, тут и все, он нагрелся и стоит, он никуда не уходит. А если уходит, ну там чуть-чуть тю по миллиметру, чуть-чуть, тю а тут все нагревается, это уж, аж, блядь, трясется. Поэтому а, теплица метлайдера не так никогда не может быть, вот как у меня. Да вот любая теплица. Ну не то, что, вот, я немного не так сказал. Вот видите, я достаю 2 метра. Вот поэтому, если... Ну, не поэтому, а просто. Если сделать теплицу, допустим, в козырьке там а, будет 3 метра, 4, горячий воздух, естественно, там будет висеть. Это преимущество теплиц, чтобы летом весь горячий воздух уходил. Там тут было из-за этого прохладнее. А если еще делать там форточку, типа метлайдера, да, он будет уходить. В этом случае, ну, трубу надо вытяжную делать, как вы знаете, на кочегарке. Но тогда, да, будет тяга. Вы понимаете, что делать, если в козырьке будет у вас, скажем, 5 метров. Это во сколько больше пленки у вас идет, сколько материала, и вообще нафиг нужно. Вот. Притенение вот такое вот. Сейчас я буду сделать. Но, да, тоже неправильный вариант. Неправильно. Тут будет темно. Да, оно выровняет, оно у сядет, температура. Еще раз повторяю, у меня в туалете был такой сантиметров 5 слой эм, иголок. Да, оно понижало. Как на улице, так и здесь. Понимаете? Температура. Но я смотрю, но притянение будет капитальное и слишком вытягивается. Ну, не слишком, но вытягивается. Ну, поэтому не так нужно делать. Но на сегодня, на сегодня вот так вот. Вот эти шторок, вот шторы, да, можно задернуть, а они ничего не дадут. Вообще ничего не дадут. Я вот почему сначала были шторы, но ничего не давало. Я сделал вот это открыл, Она тоже ничего не дает. Сейчас притяню, оно даст. Оно даст, но будет вытягиваться. Что оно даст? Понижение температуры здесь. Она естественно, понизится. Вот смотрите, здесь вот так вот светло, а вот там вот темно. Но заметно, да? Там темно. Вот будет темно и будет вытягиваться. Это не есть хорошо, поэтому нужно по другому варианту уйти. Он меня недодуманный. Некогда просто лечь в горизонтальную позу. Я люблю эту позу, потому что кровь приливает к голове, и голова начинает лучше думать. Взять ручку, взять э, тетрадочку и чертить разные варианты. Есть идеи. Для реализации нет времени и денег. Вот. Никто так не делал. Ну так что, что-то такое общем, ну нужно конкретно, конкретно, если идеи идеями, вот конкретно сделай, проверь, а потом будешь на каждом углу кричать, что ты Гений. Вот такая зарисовочка. Ну ладно, я побежал. Росла у меня перед домом лепиха ну росла и росла. Я от ну, было где-то два с половиной метра высотой. Ну как бы ничего. В этом году порос прямо вообще порос Решил ее продать, взял лопату, там собственно все просто идет корень. Это этого корня прямо вот так вот ростки сколько хочешь. Лопата перебил главный корень в двух местах. Потом что думаю, надо что-то сделать, чем-то, чтобы с землей вести на рынок. Вот у меня был такой рамка черная. Вырезал квадрат. Опустил сюда значит, корень, который обрубил с ростком. Вот так вот просто завернул со всех сторон и скотчем обвязал. И у меня получился вот такой вот непонятное. Непонятно что получилось. Поэтому я потом решил сделать пакет. Вот такой пакет. Как я его делал. Ну, просто вот так вот. Отрезал полосу. Вот так вот получилось. Такой прямоугольник. Вот так завернул. Это все делается по корню. Потом скотч берете. Вот так вот. И с этой стороны. Ну естественно вот так вот загибаете. Для жесткости можно здесь вот полосу сделать. Ну, в середине, здесь, не знаю. но ну, здесь можно дырочки обязательно проколоть. В общем, получается аккуратно. Вот, вот так вот. Чем не магазины? Не знаю. Вот пролил водой и пусть стоит. На продажу рано, вот, когда она постоит неделю я посмотрю что все нормально она не болеет не стремится засохнуть не стремится пропасть тогда можно на продажу но это конечно порнографию первым блинком придется выкинуть а вот такой пакетик вот, вот такой вот он как я говорил с двух боков заклеен а это для усиления чтоб не развалился тогда уже будет надежно и все и на продажу на велосипед и, и на рынок О, какая ты из природы привез в тени роз воду любит ужас прямо возле жучьев листья огромные, цветет и э, там где сухо но листики маленькие но здесь он прекрасно чувствует не знаю как название но мне нравится пускай тенелюбивый